Итак, сегодня запустилась новая сеть Terra 2.0. И я небольшое кратенькое видео записал для вас. Потому что я думаю, что у многих могут возникнуть вопросы, а где мои деньги? Биржа Binance я пока не увидел на балансе новых токенов. Я вижу пока, там вообще пока ничего не изменилось. А вот биржа Bybit, бить еще одна Галочка, в копилку данной биржи. Вот я вижу, уже у меня луна появилась в новой сети. И если вчера они стоили 0,0 долларов, то сегодня уже 1,68 долларов. Они уже торгуются. То мы Войдем на спотовую торговлю. И уже полтора луны уже это существенные деньги. Давайте, вот, в избранное. Она луна. Э, так, э, переименовалась. она, опять же, так же называется Луна УСД. И смотрите, в моменте это было 30 долларов. Сейчас торгуется по 15. То есть вот мои э, монетки превратились э, в некие деньги. А основную сумму луны я вывел. То есть здесь были небольшие такие остатки. И вывел я на основной э, кошелек э, Terra 2.0. Вот этот кошелек Terra Station. Кошелек, который рекомендуется вот как раз. А луна здесь, соответственно, этот кошелек находится непосредственно в блокчейне. И даже если бы биржа э, не запустила торговлю и не участвовала бы в аэродропах, то здесь, поскольку монеты здесь находятся в кошельке, то блокчейн видит, что я являюсь именно, я являюсь владельцем. И здесь, вот видите, у меня здесь было там 19 тысяч монет, вдруг они исчезли. Надо просто зайти поменять сеть. Вот у меня сейчас тестовая сеть. Вот выбираем Classic, это старая сеть. И у меня здесь, соответственно, вот 19 тысяч монет Луна. И вот какое-то количество устройств у меня осталось. Переходим на mainnet. Подключаем основная сеть. И здесь видим, что у меня вот... А, мне дали 5 луна. Ну, соответственно, я их, если могу вывести на биржу или а, продать здесь через а, непосредственно в кошельке обменять, а, ну, я приблизительно сейчас мог получить за них 150 долларов. И 11 монет у меня заморожено. А, я их, соответственно, получу а, 3 монеты у 25% с ноября, значит, к концу этого года, и через год я еще получу почти там 80 с чем-то монет, 70% от замороженных средств. И, соответственно, тогда я их смогу продать. Ну, будем надеяться, что действительно вот эта экосистема, ну, крутейшее количество протоколов, которые были созданы, которые все работало, работало прекрасно до вот этой атаки, которая произошла, что все это вырастет. Ну, держим э, кулаки за то, чтобы луна через год стала бы опять 100 долларов, и мы, собственно, вообще тогда не потеряем, а выиграем на этом. Ну, загадывать сложно, но вот э, мы пережили такое, такое э, супер падение, такой крах крутейшей системы, одной из лучших, и посмотрим, что дальше получится у разработчиков. Правильно или неправильно было вот принято решение перезапустить систему. Ну, пока мы видим, что интерес к данной системе есть. Вот токены не сливают сразу в ноль, не продают. А многие, видимо, тогда... И получается, что многие, видим, рассчитывают на то, что этот проект, эта, эта экосистема сможет существовать и еще и приносить, соответственно, доходы ее пользователя. И вот у меня уже какие-то вот ставочные награды идут. За то, что вот эти 11 токенов, они делегированы и находятся в замороженном состоянии. Все, всем удачи, ждем, когда на Binance тоже запустится торговля и появятся новые валютные пары с луной.